Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain. сегодня покажу интересный проект А Это партнерская программа, вы здесь называется она Find the Clubs И э, сам проект, о котором пойдет речь, правильно это читается с И у нас э, два в одном, здесь еще есть торговая биржа, где вы можете хранить, покупать, продавать биткоин Также сами STP, токены, сейчас посмотрим, где они добываются, что они вообще себя представляют Сам проект нашел на биткоин талки, на самом деле очень перспективный, как я посмотрел хорошая команда находится, они точно не знаю где, но я так понял, что европейцы. И здесь у нас приятное оформление на самом деле. Сразу же здесь есть белая бумага, можете зайти, почитать. Ссылку я, естественно, оставил в описании. Здесь у нас на раздел есть комьюнити, можете зайти. Это как такой маленький форум, где есть ответы на интересующие вас вопросы. Или вы можете сами задать вопрос, например, в разделе «Questions». Также анонсы здесь указаны, можете зайти, все как бы... Я говорю, как на форуме, можете просто переписываться и каждый раздел по поводу, там, Explorer, если у вас есть вопросы, кошельков и так далее, по поводу самого пула для майнинга. И, естественно, ознакомиться, прочитать, возможно, найти у вас, для вас интересующие вопросы. Я думаю, здесь все будет довольно-таки понятно и... Думаю, каждый сможет для себя найти ответ. Здесь есть раздел бета-теста, как купить-продать, то есть бай и так далее. Что-то можете здесь сразу указать и что-то найдете, потому что они, грубо говоря, только начинают функционировать. Но, как я понял, сам обмен уже работает в полном функционале. Он есть, он есть для, каждой, для каждого программного обеспечения, то есть у вас... Он может работать уже и на iOS, и на Android и так далее. Здесь вот идет гид, как у нас поставить, как сделать старт, майнить и что написать. Для, для Windows, для Mac и для macOS, то есть как настроить. То есть открываете кошелек, скачиваете его и что нужно сделать пошагово. Всего у нас три шага. Что вписать, какие команды. Все здесь указано очень просто, просто скопировали, вставили в настройках и все. Также здесь есть для Mac, а можете посмотреть. Немножко сложнее, шагов больше, наш целых 6, но я думаю вы справитесь. По поводу кошельков, как я уже сказал, для любой операционной системы, для Windows, Linux и iOS а есть. Здесь то же самое, вопросы, как настроить, что нужно сделать. Поэтому обязательно перед тем, как устанавливать, изучите это все. Здесь есть раздел «Вопрос-ответ». Можете, естественно, все это перевести, посмотреть. И здесь у нас все довольно-таки подробно описывается. Так, что у нас дальше идет? Идет «Блокчейн Explorer. Можете посмотреть, на каком блоке сейчас у нас находится. Как подключиться, я думаю, вы уже поняли. Всего у нас токенов вот такое количество. Почему-то я не вижу цены в биткоине сейчас, но ну, возможно просто у меня не обновляется. А, сейчас уже 253 тысячи получается блок идет, видим награды, которые за него дают, Вот последняя была в 2015, я так понял, по местному времени, и в принципе я думаю на этом все. я думаю каждому будет понятно, ссылки естественно будут, сможете зайти посмотреть, здесь у нас указан топ сток, у кого сколько токенов. У кого-то даже, я думаю, это кто-то из разработчиков. Нифига себе здесь количество. Да, но здесь кто-то уже смог наманить довольно-таки неплохие цифры. Поэтому, ребят, не забывайте, не тратьте время. Вот, кстати, здесь у нас сразу показывают, сколько соединений, какой у нас блок. Сразу подключайтесь, начинайте майнить. Естественно, все указано уже здесь. Здесь. Как подключиться, все ссылочки, естественно, будут, поэтому заходите, не тратьте свое время. По поводу того, где нашел, вот биткоин талк вообще, вот их не анонс, и можно почитать. Здесь не совсем корректный перевод, но в любом случае можно почитать, что они из себя представляют, что это у нас за проект, и естественно. Проект построен на блокчейне и все связано с финансами, с переводами и с быстрыми транзакциями. Здесь у нас показано, что P2P обмен средствами. Можете между собой переводить токены или любую криптовалюту на самой бирже, которую я сейчас, естественно, покажу. Здесь рассказываю у нас про финансовую доступность. Ну, в общем, ссылка, естественно, будет. Подробно можете ознакомиться, но я рекомендую это сделать. Скачать whitepaper и там все прочитать доступно. Здесь у нас идет спецификация монет, алгоритм X11. Можете посмотреть, сколько всего будет токенов. Если сейчас подключитесь, успеете неплохо намайнить и отлично на этом заработать однозначно. Интервал у нас 1 минута, мы смотрим. на узел 50 монет за P2P порт, RPC порт. Я в принципе не маю, не совсем в этом разбираюсь, но в любом случае... Для тех, кто манит, думаю, будет прекрасный вариант. Так что зайдете, посмотрите. Все ссылки у нас здесь указаны, поэтому заходим, не теряемся. По поводу, я говорил, биржи. Сейчас посмотрим ее. Она у нас здесь. Регистрация очень простая. Я зарегистрировался буквально... 30 секунд, подтвердил все на почте, да, верификацию прошел такую, я быструю и на этом все. Также есть раздел, естественно, KYC э, стандартный набор отправляете свои документы и быстро проходите верификацию, я так понял, что для вывода средств да, биткоина, это вам понадобится однозначно, чтобы купить или да, завести сюда крипту это не обязательно, то есть все на самом деле кстати, интересно, что в фунтах сразу отображается на биткоин курс, но ну, окей, в принципе, это не важно. Любой валютой можете торговать. Вот мой портфолио. Сразу можете добавить сюда валюту, которая вас интересует. То есть, если хотите тоже биткоин купить, продать, все очень просто. Заходите в раздел Buy/Sell, выбираете и продаете. Здесь указываете количество. И, кстати, здесь даже есть промокод New. Можете его ввести и получить какую-то скидку. Я еще не пробовал, поэтому, если кто-то это будет делать, обязательно дайте мне знать. То есть, здесь у нас сразу рассчитывается, сколько можно. Bitcoin, сколько и сколько он будет у нас в эфире например также здесь можно продать есть кнопочка sell также нажимаете будете количество и кстати за транзакцию идет пол процента комиссия но это в принципе немного здесь можете посмотреть статус вашего аккаунта если нужно сюда можете здесь хранить спокойно свой биткоин Можете его отправить, также, чтобы пополнить, заходите, у вас уже есть кошелек, вот ваш адрес, пожалуйста, что можете перевести средства, и они будут уже на данной платформе, скажем так, храниться у вас. Поэтому, ребят, заходим, проект, в принципе, отличный, ребят только развивается, все социальные сети представлены на сайте, естественно, ссылки я также оставлю в комментариях токены степи старайтесь как можно быстрее заработать и поменять их можете даже здесь на нужную вам криптовалюту и, естественно отсюда вывести так что здесь кстати еще проходит голосование вот у нас идет может проголосовать вот 8 голосов за биткоин не знаю чем его проводят но здесь вот есть объяснение думаю нет еще смысла переводить поэтому друзья кстати, есть, что можно заинвайтить друзей, я так понял, это реферальная программа, с которой вы можете получить, кстати, неплохие бонусы, здесь до 25% с их торгов, поэтому однозначно свою ссылочку копируем, даем своим друзьям, пускай они регистрируются именно по этой ссылке и можно будет на этом неплохо заработать. Поэтому давайте вместе да, продвинем проект, по порекомендуем, ребята стараются, хорошая команда. Я думаю на этом все, если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, пишите в телеграм, пишите где только можете, я постараюсь ответить. Если что-то непонятно, связаться с самой командой можете здесь, естественно все будет указано, но ну, лучше подписывайтесь на соцсети, следите за новостями и все вопросы, которые у вас есть, задавайте там, я думаю очень быстро смогут ответить. До скорой встречи, ждите скоро новые проекты, всем пока!